Всем привет, друзья и дорогие подписчики моего канала! Сегодня у нас будет необычный челлендж а с Софикой, моей помощницей, как бы испол исполнение м -м, пятилетним ребенком приветствий разных популярных блогеров. Сегодня мы услышим, как это доносится из уст маленького ребенка. Короче, погнали! У нас есть... А я в пижаме <связь> <связь> А <Так. У, связь> <у связь> я вот, в пижаме Так Вот такая вот красивая пижама У меня стадишки розовенькие И все пижама белая с мини маусом Да, вот такая Ой, вот, вот красивая садика сегодня Специально для ведущих каналов Итак У нас тут В этом блюдце Имеется 9 имен названий канала Праг популярных Смотри как ты с ними ознакомилась вот сейчас тебе будет выбирать, я Какое я... она выберет. Э, я стоп... вас, сейчас посмотрим, что тебе достанется. Так я перемешаю, пока что. А ты выбирай любую. так тебе достался Юрий Хованский. Всем привет, дамы и господа! С вами Юрий Хован. Привет, с вами господа, Юлий <связать> Ну, почти получилось. Зачитаем. Отлично. Софика с Юлием справилась. Убирай дальше. Интересно. Итак, ты выкинула Red 21 Сейчас покажу. Red 21 Привет, Чебе, сегодня мы будем с вами делать своими руками и так далее. Нормально получилось, отлично, засчитаем. Итак, выбирай дальше, ещё перемешку, а ты ещё читать не имеешь, поэтому... Так, Исафика Софика вытянула плюс сто пятьсотый. Это тот самый, Макс, плюс сто пятьсотый. Здорово, здорово, здорово, здорово. Здорово, Получилось, молодец. Здоровье. Так, и осталось чуть-чуть. Уже 3 пяти грунта. Итак, ого! Ресторатор. Тот самый ведущий Версуса. Салют, с вами Ресторатор, это Версус Баттл, пошумим! Привет, с вами Ресторатор, и сегодня пошумим! Ну это тебе за меня получилось, Да, ты ещё лучше даже, чем у него! Так, давай, выбирай дальше! Это... Мормок! Мормок! Хайпли! Хайпли! Отлично, я получил. Давай, дальше выбирать, а -а -а -а, ну, pues, Already что я а Осталось тут буквально чуть-чуть, так. Давай. что это? Крис! У него тоже необычное привет. Ёыч Крис. Ёыч Крис. У У тебя получилось, молодец. Это легко, да. Но это необычно. Он что так не приветствуется, кроме него? Итак, давай. У тебя осталось три человека. Приветствия, которые ты должна исполнить. Так, это что? Твой любимый Ивангай. Получилось, молодец. Надо ещё, набить. Попробуй сейчас. Ну что Мисс Кейт. Но это выбиралась как ее заявочка, поэтому. Давай. Приветствую на канале Мисс Кейтти. Это обычная легкая имя. Да. Итак, у нас последний участник. И что это? Кто? Ли тот самый ведущий канал топ 5D5. Экстрабау, вы смотрите самый народный топ в мире топ 5 d5, и с вами я, ваш любимый видеоблогер Ли Бау, кей. <смех> Молодец, сделали очень отлично. На этом у нас все закончилось. М -м, челлендж довольно-таки интересный. Да, лайк и подписывайся на канал. На её канал. Клопотушка. На мой канал подписывайся. Всем пока, пока, пока. Пока, пока. <смех> Зеркало сюда. Да. Тебе понравилось Если, если... если черное посмотреть, то, то ты будешь больше, а если классная, то будешь Тебе вообще понравилось сниматься? Да. Главное, чтобы тебе понравилось. А я с вами прощаюсь, дорогие подписчики. До новых видео, до новых шелленджей, до новых лайфхаков, до новых короче, а До новых-новых-новых видео выпусков на моем канале. Всем пока. На И на моем. И на сайте. Не забывайте, у меня есть наш канал.